Добрый день, дорогие любители игр. Вы на канале Мир он Меня зовут Никита. И мы сегодня попробуем разочек, так сказать, посмотреть на а, онлайн режим а, режим легенды игры под названием Призрак Цусимы. А, значит, это типа такой а, онлайн режим. Какую легенду тебе поведать. которую можно так играть как бы вдвоем, втроем, вчетвером, но мы сегодня как бы Попробуем поиграть. Может к нам кто-то присоединится, а может и нет. Я не знаю. Может, посмотрим. я Если сейчас все получится, как бы я перемотаю к этому моменту. Если ты смотрел, у колиста я там говорил, что я там призрака Тусиму прошел, как бы. И вот хочется посмотреть, как бы. Захватывающая история. Если сейчас кто-то найдется, будет круто. Нет, ну пойдем вот в соло в соло разваливать как бы мобов. Все. Ладно. Если сейчас кто-то не придет, то получается пойду один, попробую поиграть. И посмотрим, как это выйдет. Тут на выбор получается 4 класса есть. Значит, самурай, охотник, ронин и типа убийца. Все. Один типа в стелсе силен. Самурай он танк танкует чисто танк ронен он типа хиллер и охотник он типа на дальней дистанции с луком там гоняется вот ну все перейдем соответственно сразу к игре короче никого не нашел буду в одного в смысле не буду это сказание крови и печали о временах, когда кровожадные монголы пленили духи всех близнецов на Цусиме. Жители острова молились, чтобы воины спасли близнецов. И призраки услышали их мольбы. Следы похитителей вели к монгольской заставе. Что за ошибка мне вылетает? Я не понял. Разлученные сердца, глава 1. Ну давай посмотрим хотя бы одну главу чисто так э, отдаленный взгляд на игру Призрак. Ты что? Кто там? А враг. Так я могу его убить. Я ж типа силен. Не убил? Я не убил его. Ладно, убил. Тихо, тихо, тихо, здесь А? Ага. Ага, ага. Ну давай. Ну вот и дал, это просто как по самурайски сейчас было. Прям мне нравится, прям антураж вот о Японии, вот это все. А, короче, в самой игре такого нету, типа вот демоны, тут какие-то проклятия и так далее. А, этого чисто добавили. Давай ему чисто хедшотик пропишем. И, чисто хедшот. Чисто. Да, не ариты, блин. Нормально все. Чисто вот так подслушка работает. Призраки прошли по следам пленников через лагерь, но плененных близнецов так и не нашли. Лишь глубокие следы колес указывали, куда их могли увести. Призраки пошли по следам призраки я один никто со мной не пошел по следам пришлось одному в следопыта играть так чисто смотри чисто стелс вырубаем врагов как можно быстрее чтобы чтобы меньше проблем было а внизу копится решимость решимость нужна для супер ах ты зараза удара ну ладно мы одного, смотри сейчас быстро по стелсу прям врубаем прям моментально быстро А второго чисто а он с копьем копьем нечестно я с копьем не согласен Так, так, так. Норма. Еще две стрелы с него собрали. Так, вот в этот барабан надо ударить, чтобы стоим, В этот барабан бьем, чтобы хп-шки подлечить. Там какие-то два чувака канат перетягивает. И че? В глазах монголов загорелось темное пламя. Знак ужасной связи. А, а, нифига Они чи читеры, получается, да? Не, ну читеров мы Тихо Сейчас, сейчас, сейчас читеров сейчас вырубим Обязательно Сейчас главное вот этих, чтобы Они на помощь читерам не приходили Смотри, а мы сейчас, короче Осмотреться И че? Следы нашел? Так, ну мне же надо вот этих вырубить, получается. Правильно? Там враг! Вот это я силён, реки, да? Но не близнецов. Остались лишь борозды от колес. О, нифига сколько собрал. дальше в лес. Призраки ну, нормально. продолжили путь, стремясь спасти близнецов Цусимы. От близнецов монгольские воины получали загадочную, страшную силу. Что это была за сила, призраки не ведали. О, здравствуй. Они вот это рассказывает историю. найти близнецов живыми. Каких-то близнецов к вещам? По дороге это... ехала Тихо. монгольская телега. А, сразу вторая глава? Стража охраняли неведомый груз. Опачки. А, а их много, а я как? А я же никак. Их слишком много. Победите монгол связанными душами. Сейчас. А можно двойное убийство сделать? Нет, только одерна А! Бляха! Нет! Не хочу драться. Давай дружить. А он сейчас оживит этого. Он оживил его. Нечестно! Ульта! Ульта мимо, кассы полетела! Капец! Успел! Ага, ага! Так, сначала лучников вырубаем, потому что лучники стреляют. Тихо, в упор-то не надо! И лучники защищаться им нечем, как бы, что им ставить под катану? Есть. Есть контакт. Блин, ну то, что ульту слил, это вообще, конечно, обидно. Тихо, тихо, тихо, тихо. Не пыхти, родной. А кто? А как ты меня увидел? Ты не ври. Ты не мог меня увидеть. Да тихо, я же в хэдшот тебе целюсь. Не пали меня. Отлично. Никонланцвет бьет в барабан исцеления. Красавчик Никон Ланцвет. Так, погоди, а вот это уже проблема. Это получается мы вот этого по стелсу? Быстренько. А тот почувствовал, да? Почувствовал легкое жжение, да? Вот твой враг. Я промазал! Looks, да быстрее атакую его. Он ожил! Призраки разделались с врагами. Красавчик. Ой, что сделал? Давай я осмотрю телегу. А, ты свой, типа, да? Им открылось страшное зрение. Что, сердца? Внутри лежали сердца, недавно вырванные. Из груди близнецов Цусимы Призраки устремились По следам от колес Это все? Я прошел уже вторую главу? Что-то я как-то быстро Вырвав сердца близнецов Цусимы Демоны Они сумели Привязать себя друг к другу Они соединили свои жизни И разорвать связь Могла лишь смерть обоих Ну это вот то, что я сейчас делал, да? Призраки добрались до военного лагеря и столкнулись с владыками Они. Ага. Типа с каждой главой все сложнее и сложнее, но пока я нормально справляюсь. я один в соло как бы. Между прочим, тут четвером надо вывозить. А я один как бы, ну такой прям на мужика. Так, ладно, протиснулись. Блин, там дикий пес. Закрой глаза. Закрой Нет, ладно, не закрывай. Меня палят. Да блин, сильно палят. Я ж не ассасин. Ладно, ладно, ладно, ладно. ладно. Да блин, да вы хорош! Выходите тогда, когда мне не надо. А ч пёс-то не помер? Он меня сдал, стукач! Заблокировал чисто. так. Ай! Больно? Да я пытаюсь, отпарировать удар. Да не-не-не, не тошу, не тошу. Нормально. А, грызут! Тихо-тихо. А давай посмотрим, кто из нас быстрее стреляет, а! Вот так вот. Лучник, блин, херучник. Так, а чё куда? Да или сюда? Да, там вон тоже пацаны ходят. Причем дофига что-то ходит так. Какое задание? Победить врагов в военном лагере. Ладно. А этот побежден. Там никого нет. Но здесь есть пацан, точно. Отлично. Сейчас мы стукнем в барабан. Да! Так, тут двое. Тут двое, смотри, что делаю. Бляха, застреваю. Сейчас, ага. И что? Что делать было, пацаны? Вот это я тебя обманул, да? Я не он такой думал, а он же тут был, а как, а куда он и делся Вот это я дал И дал, просто стелс на уровне Он такой, а как это он же здесь стоял Пока поднимался, меня потерял В это время я того снес, поднялся и вырубил этого Это же замечательно, это план просто пачки что здесь? Ну обычно в игре в таких клетках пленники сидели Сейчас тут никто не сидит Поэтому открывать их смысла нет. Так, вон там кровавый туман какой-то. Вот тут пацаны. Вон там э, чувак сейчас отъедет. Да стой, ну не верти башкой. Нормально. Бляха, как? Как бы... Ну, так тоже нормально. Ладно, ладно. Ладно, они пока не запалили, мы можем вот так вот быстренько. Оба-на. Оба а потом вот так вот, пока эти тут стоят, мы берем с мечом, которого вырубаем. А тот, который с луком, он защищаться-то не сможет. Потому что меча-то у него нету. И вот так мы их вырубаем по баррику. Ну слушай, Цусима э, очень крутая игра, но по сюжету э, немножко все-таки э, однотипных заданий по победе над монголами. Все-таки как-то немножко однотипно. Вот, ну а так в целом вообще сам он в Японии. Самой этой игре дает прям уже... Ой, а ты откуда тут взялся? А ты что живой-то? Ладно, я понял, Сирион. И... Да ты, ну... Нормально. Ну я, в принципе, без проблем пока Так, тут надо поправку на ветер и на высоту делать. Блин, не сделал. Нормально, со второго раза получилось. Да блин, куда стул уезжает, не уезжай. Мне нужна поддержка и опора. Так, нормально, вон чувак ходит. С собакой. Так, ну, закрой Там глазки. Больше же никого нету. Я... Нормально. Че, дальше кто? Сколько я же уже целую кучу победил? У меня, кстати, есть кунай, который я не использую. А, один остался, вот подсвечивается последний враг, да? А, двое. Нормально. А, большого надо вырубить срочно. Я в него кунай кинул. Леха, леха. Да ты почему-то был стал то Быстрее! Призраки сумели У -у -у. победить. Они перестали изводить близнецовцу силы. Но во тьме поджидала еще более страшная угроза. Сладить с такими духами под силу лишь могущественной ведьме. Но это уже другая история. Расскажу ее в следующий раз. Это я одну историю чисто прошел, да? А! А, -а, -а так это одна история, состоящая из трех глав. Ну, я что-то даже получил. Короче, есть трофей за всех 20-го ранка. Ну, 13 минут, в принципе, неплохо. Мы еще успеем. Да? 18. 12 в Дальне Блин, вроде как бы немножко, да, побегали, а Я могу победить много славных легенд. Ну что еще? Или попробуем законить за другого сыграть? А можно как-нибудь поменять, да? Нет, тут можно как-то поменять по-любому класс. Я бы поиграл за кому еще а, персонаж да? А, нет, а как мне... А я, типа, только могу одного выбрать, что ли? Да не может быть. Чтобы открыть новый класс, нужно повысить ранг еще 6 раз? Ах ты Нет. смотри какой хитрожопый, ладно. Ну хорошо, ладно, тогда мы сейчас Какую еще одну... легенду тебе поведать? Ну давай про проклятие ведьмы, да, что ли посмотрим какая там легенда у нас. Успеем тогда пробежать еще быстренько. их легенд. Да все у тебя такие. Подожди, я сейчас не дождусь никаких игроков, поэтому сразу. Потому что я ждал, ждал, ждал, ждал, не дождался, и все. И как бы так. То есть, нас тут, типа, вообще, по идее, в кооперативе. Вот и сейчас кто-нибудь может серию увидит и захочет, да, там со мной сыграть, может, пару раз. Это сказание. И уже можно вдвоем побегать. Ведьми и матери не людей которых она наделила противоестественной силой и о ненависти, которая могла сравниться лишь с ее собственной. Призраки а. решили помешать ее, чтобы она не собрала непобедимое войско. А что, нас двое? А ты откуда? Братан! Ты откуда взялся-то? А ты откуда взялся-то, ё -май? Я ж был один. Нифига, ты классный какой. А ты в курсе? Ты на канале Мермелкон. Красава. Все. Сейчас вместе как запиаримся, как ух, будет, да, классно. Ну давай, он за убийцу играет как раз таки. Он должен делать это, ассасинские трюки всякие. Давай, давай, давай, давай. И чё? Ч сидишь? Кого ждешь? Давай, быстрее! Я вот этого беру. Красава. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Мы чуть-чуть спалились. Немножко. Он, он видит дальше вот с этими, как его. С а, вот этими какого, своими читами Он видит чуть дальше Так, подожди, ну Красава <свят> <свят> он, он, он думает точно так же, как я Там сзади кто-то еще Вон чувак еще один стал А капец, там уйдет народу-то как ты спалился не, не это не я спалился да все нормально я а почему у него стойка другая потому что он убийца погнали прорываться все нормально барабан нам не нужен мы просто чисто на скелухи сейчас затащили Проклятых воинов питала ярость ведьмы и ее жажда мести. Пока она была жива, войско было непобедимо. Они изхиливаются. Uh. Чисто на скиле пошел. Uh. Чисто на скиле. Uh. <смех> тихо, тихо, не попал. Uh. <смех> Чувак, живи там, короче. Я чисто сейчас затащу. Просто, просто живи. А где ведьма? где-то здесь была. <связать> Я тебе катку тащу еще. били без промаха, но не могли убить ведьму. Ведь они убили всего лишь сугу. Призраки! <связать> приведите их ко мне! Мы затащили. <смех> Капец, я побежал за ведьмой, она, оказывается, спустилась в это время. Ну иди сюда, дружище. Иди подхилимся. <смех> Капец! Я, короче, пока бегал, он там катку тащил и ведьму победил. <смех> она пожирает меня изнутри. Прошу, Ой. остановите ведьму. Да ладно, Она... мы справимся, да? <cataloguisacional нет> мы с чуваком вообще тащим кафку. Вроде через врата. А. Ритуальный мир. ты со мной, да? Укрощением боли и страданий, приспешницы ведьмы делали ее войско непобедимым. А куда живы были приспешницы? Сусима неразделима мной С того самого дня. Жертвы. Людям всегда нужны жертвы. Убейте монгольских стражников, победите приспешниц ее. Ну, смотри, короче, вот эта территория, это, значит, это имба, да? Или ты тоже не знаешь? А. Ага. Короче, они хилятся, пока их вот эта ведьма лечит. Они на отхиле. То есть, к ней надо по стелсу подобраться и завалить. Ты понял? Ты должен сейчас по стелсу пробраться и завалить ее. У тебя получится? Я атакую сразу после тебя. Давай. Нормально, сработали. Братуха, четко. Я помогу, я помогу, помогу. Братан, сначала лучников надо вырубать, потому что они гомнят далека. Сюда ведьма пришла, что ли? Ой, спасибо. Ай, он им башку использует свою. Он использовал сейчас ульту свою. Ой, блядь. <смех> <Извиняюсь>. Да блин! <смех> Я чисто фрагер. Фраг забрал. есть барабан поблизости? Нам бы подхилиться чуть-чуть. Или в принципе пофиг. Погнали, да? А, так-ка она этих убивать, да? Вари. А мне же ее надо. Нормально. Нормально, нормально. Дружище, ну помоги, что ли? Вы знали, что единственный способ одолеть ведьму спасти остальных монахов, пока она не поглотила ее дух. Ну давай. Это ж по сути последняя глава сейчас должна быть, да? Мы поглотим монахов и спасем ее дух. Ну, в смысле, наоборот. Давай! Висенс. Висенс. Когда-то давным-давно я была женщиной, но потом я стала тот день, тот страшный день. <свят> да, я понял. Была женщиной, стала мужчиной, я понял. Ну... Когда призраки подошли к таинственной деревне, идет, им да? открылось чудовищное зрелище. Какое? Благородные духи томились в плену, ага. и ее пожирало их силу. Ага как мне подойти без палево? У ну, их чисто много! Прям дофига! ой ой ой ой ой ой, -ой. А как мне, блин, без палево пройти? Что такое? Нормально. Добивай ее. Стой. Нет. Не пущу. Меня едят собаки. Давай, помогай мне. Спасибо. Ой, меч пронзит тебя! Ой, что я сделал? А что я сделал, меч пронзит меня? А, это скиллуха была. А я про нее забыл? Призраки не могли сразу освободить. Сейчас, сейчас, ща, ща. Все, освобождай Нормально Ну Но мы так себе, конечно, освободились А, ты типа оставил все на меня А если б я не справился Пустая оболочка Я иду, иду, иду Извини, я чуть-чуть все под... Чуть не помер Ты чисто затащил катку Я случайно Красавчик. Один выстрел, одна смерть. Вернем в тень. Ну давай, обрати на меня внимание. Ссылка не обращай на меня внимания. Они не могли бежать. Призрак да слишком Да я было. иду, иду, иду. Я здесь, вс, четко. А ты ульту что ли потратил? Зачем? Мы же без ульты справляемся. Призраки освободили тело, но духа в нем уже не было. Так и что Последний осталось он там, давали. А все, сейчас мы четко все делаем. У нас есть барабан, иди сюда. Идешь? А почему я тоже бил? Так, сейчас четко просто ее выносим. Чертко, да учистил ну, ультой и двух вынес нормально К чем это жирного есть кто еще есть э? ты что делаешь э? да блин это стоять Нормально, да? Чисто толпой загасили. Он, короче, его Может на себя приманивает. На Приспешницы рассеялись, узники были освобождены, а войско пало. Больше о ведьме не слышали, но почему? Призраки ее одолели. Или она просто отправилась куда-то еще. Мужики прям. Прям тащеры. Винсенс, спасибо тебе за игру. Как бы. Мы здесь сегодня прошли две истории. Онлайновские. В принципе, э -э -э -э -э. Поиграть, вот так несколько человек сесть, вот так компании вообще, в принципе, неплохо. Мне понравилось. Ну, забавно, это, как бы мы еще так на, на легком сложности, конечно, проходили. Ой, на легкой сложности. А, ну да, все правильно, на легкой сложности на бронзовой это легкая. В принципе, мне понравилось. Я буду поигрывать, если хотите, еще можно было, было бы еще записать. Как бы, ну как бы накидайте там лайкосиков. я 21 убийство в ближнем бою сделал. Я не прочитал статью, статистику, даже Отдохни чем это сделал. и послушай мои истории. Зачем ты это сделал? А, выполните тихие убийства с интервалом не более трех секунд. А, ну это не сложно. Убить врагов, находясь на канате. Это, короче, ежедневные испытания. Ну, выполнять их, конечно, не буду. На сегодня я на этом закончим. Я хотел сделать небольшой ролик, показать вам что есть такой кооперативный режим, тут есть всякая разная на самом я деле. Я расскажу тебе что угодно. Вот мы проходили сюжетики, значит, тут вот целая куча всяких сюжетиков еще. А, есть еще выживание, как бы тоже толпой играть можно, интересно можно было бы попробовать. Есть соперники, это я не знаю что это, но это что-то есть да такое. И какие-то испытания еще. Ну это надо открывать. Совершить все сюжетные, ну, короче, еще какие-то испытания.